Я долго шла к этой профессии на самом деле и долго бегала от школы, хотя поступала и, точнее, шла по стопам своего отца. Закончила тот же самый Ростовский государственный педагогический университет, что и папа. Результат был тот же самый, только красный диплом, другого папа не ждал. Ну и в итоге я отказалась работать в школе. В школу нужно приходить с чем-то. То есть когда ты приходишь как пустой белый лист, Тебе ты не можешь ничего показать и рассказать детям. Десять лет я бегала. Десять лет, много разных профессий. начальника отдела продаж и продаж запасных частей в сельхозтехнике, и в магазины джинсовой одежды. Ну, много все. Реклама была последняя. Но как только я задумалась о том, что я хочу детей, хочу семью, я поняла, что я приду работать в школу. Сложили жизненные обстоятельства, и, как говорят, оно затянуло. Да? То есть ты приходишь в школу и понимаешь, что это твое место, тебе здесь нравится, и ты хочешь тут остаться навсегда. Сейчас учитель – это не просто источник информации, да, источников информации много. Сейчас учитель, он немножко актер, даже не немножко, а множко. Да? То есть <задача>, задача состоит в чем? Увидеть в детях, что их цепляет, что им интересно чем можно их увлечь, да? Не обязательно это твой предмет, это может быть абсолютно другой предмет, но ты это можешь обыграть так, что они все-таки придут к тому, что я люблю химию, это косовал легко и интересно, а не просто формулы, уравнения и цифры. В очередной отпуск в Крыму я увидела заброшенный детский лагерь. И у меня есть мечта, что этот лагерь когда-то будет работать, и там будут работать наши учителя. Я представляю себе это каким-то научным центром для детей, ну, то есть где дети будут заниматься химией, биологией, физикой, еще какими-то предметами, да? но в летний период. В первую очередь ребенок должен знать слово «надо». И свою дочь я учу этому же самому. Да? Есть хочу, а есть надо. И под таким же девизом «вживую я». То есть Я тоже считаю, что есть слово «надо», его нужно знать и применять каждый день. И мне бы очень хотелось, чтобы дети и их родители об а этом помнили.